Здравствуйте, это 14 урок. Если вы живете с убеждением, что у вас нет способности к языкам, вы должны понять, что ваше убеждение не истинное. Попробуйте дистанцироваться. Представьте, что это убеждение у кого-то по отношению к вам. Если не хотите принимать убеждения, вы начнете спорить. Что вам может помочь для успешного спора? Поиск доказательств. В большинстве случаев факты будут на вашей стороне, поскольку пессимистичное убеждение часто оказывается чрезмерно. Вспомните все, что может доказать вашу способность запоминать и учить языки, и доказательства, противоречащие убеждению о вашей неспособности к языкам. За любым произошедшим с вами событием стоит не одна причина, а несколько. Если у вас не получится понять, запомнить урок, то это могло повлиять множество факторов. Насколько сложен был урок, сколько вы занимались, насколько вы умны, насколько вы хорошо чувствовали себя и другие. Сконцентрируйте внимание на тех альтернативах, которые можно будет изменить. К примеру, недостаточно внимательно слушал, смотрел, относится к специфичным факторам. Или, например, «Моя семья мне мешала». В силу устройства этого мира факты не всегда будут на вашей стороне. Негативное убеждение само по себе может быть верным. Тогда нужно убеждение смягчить, спросить себя, насколько реальны эти ужасные последствия, насколько вероятно, что вы не сможете запомнить ни одного нового слова за этот урок. Иногда последствия вашей преданности тому или иному убеждению значат больше, чем истинность этого убеждения. Не является ли ваше убеждение разрушительным, то есть деструктивным? Убежденность по, после первой неудачи сдаваться. Начнем. Если у нас существительный, в единственном числе мы ставим артикль. Напишем тринадцатое предложение. У него есть деньги. То есть он имеет деньги. He has money. Деньги. Огни в темноте. Мани швырни. Мани деньги. деревеньки знают мани. Мани это деньги. Мания это существительное. То Артикуль не нужен именно Мани, так как манне посчитать невозможно. То есть это не конкретная валюта, которую можно подержать в руках и посчитать. Мани это что-то связывающее все деньги, что-то абстрактное такое. И артикуль ему не нужен. Это в английском языке исключение. Если мы напишем, у него есть доллар доллары четырнадцатое предложение у него есть доллара он имеет доллары he has доллар доллар доллар доллар в ментоле доллар евро доллар доллар по-английски доллар в данном случае тоже артикль ему не нужен так как существительные доллары он у нас в множественном числе. А когда у нас в множественном числе, мы не ставим артикль. Мы можем маленькое правило записать. Когда у нас Э, Н. В существительном первый звук у нас согласный. Тогда мы Э ставим. Если гласный, то n Н. Плюс существительное. Но кроме этого существительно должно быть исчисляемым. И единственного числа. Также это можно записать на английском языке. Давайте возьмем пятнадцатое предложение У него есть интересные идеи Она имеет дословно Имеет она интересные идеи Она She Has Interesting идеи Ideas Она имеет Интересные идеи She has interesting ideas. У нее есть предложение. Она имеет предложение. У него есть предложение. Значит, он имеет предложение. He has an offer предложение. Он имеет предложение. He has an offer. Теперь разберем некоторые глаголы, которые имеют свое окончание. К примеру... Так, к ним мы будем добавлять и s. К ним добавим и s. И, к примеру, первое мы возьмем? Она смотрит телевизор. Она ши. Фраза смотреть телевизор watch. Моя дочь watch смотрела киносеть. Дочь любит ночь, ведь ночь время для watch, а watch это смотреть, смотреть watch, сосредоточь, ведь watch смотреть. ТВ watch. И мы добавляем ис, вот час, тиви. Тиви это сокращение. Телевизион. Телевидение. Телевизион. Шивочес, тиви. Шивочес, тиви. Она смотрит телевизор. Он преподает английский. Он. he, Преподает. Тич. В лесу много животных. Часто нужно учить дичь. Жить по законам охотника. Вселить страх. Переобучить. Тич учить. Тич будет учить Кузьмич. Ведь тич это учить. Добавляем и yes, teaches и английский English. He teaches English. Он преподает английский. Вокруг тебе много огней, мани бери и отдохни, шепни и возьми мани, деньги твои, доллар, бумага в руки, деньги в валюте, доллар, доллар нужен валют. Кузьмич будет учить, а учить дичь, да Кузьмич похимич, замрулыч, дичь, учить дичь, дичь, Кузьмич дичь продаст, купит дичь, до Это дочь, дичь, Наш урок закончился. Желаю вам всего наилучшего. Удачи!